В сегодняшнем мастер-классе я делаю бантик из атласных лент шириной 2,5 см. Таким бантом можно украсить зажим для волос, ободок или повязку. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. Для работы я взяла атласную ленту двух оттенков. И подготовила все отрезки, обработала их огнем. А размеры лент вы видите на этой картинке. Еще в работе я буду использовать полубусины на нитке. Диаметр этих полубусин 3 мм. Понадобится для работы зажигалка. У меня клей момент гель. У вас может быть любой другой универсальный прозрачный клей. Нужны швейные булавочки и иголка с ниткой. И клеевой пистолет. Бан состоит из двух ярусов. Нижний ярус это флажки. Вот сейчас я их и делаю. Срезаю уголок и огнем Обрабатываю срез, а уголки срезаю таким образом. как срезала. Указательный палец оставляю между сторонами ленты и быстро провожу огнем. Потом я накладываю меньший отрезок на больший и закрепляю концы булавками. Затем складываю вот таким образом эти отрезки. И вы видите, что два отрезка одинаковые, а третий больше других. Захотелось мне сделать асимметрию. Если вы против этого, сделайте все симметрично. Сделайте три одинаковых отрезка. А теперь я прошлю ниткой от уголка к уголку. Делаю шесть уколов иголочкой. Булавки уже не нужны, их можно убрать. И стягиваю нить. Нижний ярус готов. Эти четыре отрезка я делю на две группы и буду делать из них два вида петель. Первый вид. Складываю ленту таким образом, чтобы один край выступал на один сантиметр выше другого края. И теперь нижний правый угол отмечаю маркером. Вот так ставлю булавочку. Справа у меня короткий конец, слева длинный конец ленты. Короткий конец поворачиваю на себя. Затем еще раз поворачиваю. Получается треугольник. И теперь длинным концом я перекрою этот треугольник вот так. Затем беру короткий конец, отворачиваю от себя. И здесь, смотрите, у меня вот эта линия должна быть ровной. Теперь еще раз от себя и вниз. И уголочек совмещаю с этим уголком. Положение закрепляю булавкой. ленты. Просто опускаю вниз и совмещаю с уголком выступающим. Теперь нужно выровнять вот этот срез. Беру и срезаю от уголка к верхнему углу а срез обрабатываю зажигалкой здесь надо делать это более аккуратно у меня сейчас все это распадется вот ну ничего страшного сейчас еще раз обработаю и прижму хорошенько все теперь держится со второго отрезка ленты делаю точно такую же петлю Теперь второй вид петли. Складываю, так как в первом случае выпускаю один конец на один сантиметр выше. Но теперь я зажимаю левый нижний угол. И здесь я поставлю маркер. Теперь здесь слева у меня короткая сторона, а справа длинная сторона ленты. Короткую сторону Поворачиваю на себя. И еще раз поворачиваю. Получился треугольник. Теперь длинный конец вот так перекрывает треугольник. Можно здесь закалывать булавочку, а можно и не закалывать. Просто держим пальцами. Теперь короткий конец от себя и влево подвожу его вот к этой линии, чтобы у меня здесь была одна линия прямая и теперь от себя и вниз. Уголки совмещаю. Остается длинный конец опустить вниз. Здесь тоже не обязательно булавочку применять. Можно вот так держать и срезать ненужную часть лент. Ну вот, здесь уже все хорошо держится. И еще раз делаю то же самое. Обе детали готовы теперь нужно разложить эти детали попарно так чтобы эти петли были в зеркальном отражении друг к другу это будет вот так и теперь я буду собирать это все на нитку здесь тоже я буду делать 6 уколов иголкой Вот так эта деталь смотрится с обратной стороны. И прошиваю вторую часть. можно конечно собирать полностью все четыре детали но в этом случае лучше все таки сделать вот так как я делаю по половине две петли собрать и закрепить их так легче потом сформировать сам бантик здесь я нитку затягиваю туго потом иглой прохожу в обратном направлении и еще раз и получается вот такая половинка бантика вторую деталь точно также я собираю теперь такой момент не надо чтобы Бант имел форму. Вот я пальчиком видите, вставляю его в петлю и поправляю. Эти петельки очень легко формируются и хорошо держат форму. И теперь я хочу, чтобы у этого банта была вот такая форма двух петелек. Для этого я по внутренней стороне наношу немножечко клея и склеиваю. Чтобы эти петли не расходились и бантик имел красивый вид. И здесь делаю то же самое. А теперь можно половинки соединить и соединить обе детали. Теперь я закрою середину банта это та же лента два с половиной сантиметра шириной сложенная в трое клей я наношу только по лицевой стороне а по нижней стороне не наношу его в образовавшуюся петельку я буду вставлять зажим для волос или ободок Теперь украшу серединку полубусинами, нарезаю 5 отрезков по три бусинки в каждом, Срезы обрабатываю огнем. Вот они эти 5 отрезочков. И теперь буду наносить клей прямо на ленту. Этот клей прозрачный, он не оставляет следов и им очень удобно работать. Первый отрезок ставлю на шов. Можно, конечно, по-другому все это приклеить, но мне захотелось сделать именно так. Еще я хочу украсить петли банта. Для этого я отрезаю 6 полубусин и клей наношу, наносить буду прямо на них. Так будет аккуратнее и клея вообще не будет видно. И теперь аккуратно подставляя палец внутрь петли по краю сгиба, приклеиваю бусину. Все делается очень быстро. И так я сделаю по всему бантику. Ну вот. Бантик и готов. Он выглядит нежно и объемно. Такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас. Всем желаю творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!